А перед началом ролика хочу порекомендовать канал под названием Джусик. Мужик снимает очень интересные прохождения, обзоры игр. Также снимает шорт, приколы там всякие смешные. А также стримит. Ну, раньше стримил, сейчас не стримит. Потому что там он как раз в Украине живет. Военные действия происходят. Так-то ему за это лайк еще отдельный, что снимает в такое сложное время военное. Обязательно заходите смотрите Если, конечно вам понравится подписывайтесь вам не сложно, им будет приятно а теперь перейдем к видео всем привет дорогие друзья с вами блокченнел это игра под названием table manier игра про свидание наше первое свидание конечно мы сразу на свидание не пойдем будет у нас тренировка чтобы не облажаться просто вот, пришел там например и ты даже не знаешь что делать Попроси, например девушка, что-то налить, а ты такой нальем мимо бляха и все и ты короче пошел нахрен отсюда иди готовься так-то мы подготовимся мы сразу хорошо уже на 5 звездочек сделаем все там еще по времени конечно уже не сильно важно главное разобраться и все так раз на жаль в игре новогоднего вообще ничего нету только и новогодний я, шапка моя дед мороз вот он так раз вот смотрите Дед Мороз тут есть. И все, больше ничего новогоднего нету. Нажали. Ну, тут не рассчитана игра, чтобы я играл зимой и перед Новым Годом. Она не рассчитывала. И разрабы тоже не рассчитывали. Учебник. А, да, точно. Я же, а, чё, а чё я сразу уже начал играть? Мы должны сначала пройти тестирование. Мы, мы не, не готовы еще к свиданию. А вот, видите, да? Вот так вот и на свидание произошло бы. Я просто пиво уронил бы. Бляха, выливается пиво, ты че? -мо, наливай бутылку. Бутылка уронилась, в смысле, как? Доставай бутылку. Пофиг на пиво, не надо. Принесем новое, ничего страшного не будет. Бляха, подними. А что там надо было что-то выполнять? Я выполнил! Так я не налил нихрена, в смысле? Я выполнил, ну ладно. Что тут у нас? Вниз-вверх, это я знаю. Так, закрой нахрен, не надо О, газировочка. Пошла нахрен отсюда, мне не надо эти ваши кустарники. Все, окей, давай. Выбираем, что это? Р Рори. Можешь ты не достающую фрагмент моего пальто? Ты? Нет, я не уверен. Чего? не никакие ричартов у нас не будет. Кто это? Виктория. А. у -а -а -а. нет, не, не надо, самолюбов я не люблю. то ну что за кого Блейк. О, Блейк и Блейк и Блейк. Это идеально. Блин, это просто идеально. и Блэк Channel. Это просто все. Открыть альбом. А, а что это значит тут вот это? это э, что это значит? Типа мы не особо, ну понятно, мы не знакомы еще. У нас даже встречи не было, конечно, не, -не, не знакомы. Странно. А что это уже желтое было? Нет. Не так, окей. Блейк и Блейк, это идеальная пара, я считаю, просто. Я и, и она, наверное. Можешь зажечь свечку, Я со спичками не в Серьезно? Ты спичку не умеешь зажигать? Бляха, а может это было, все-таки я поспешил, а сейчас я подожгу. Будешь упендриваться, нет, вот еще. Лицо сейчас подожгу тебе. Да поджигайся, говно, ну. Сейчас спичка сгорит, нахрен. Да поджигайся, в смысле? Она сейчас загорит, серьезно, я тебе говорю. Бляха. Сам он все что. Нет. Какого хрена? Подожги. Официанта полетела. А что, спичка еще будет гореть? Бесконечно, что ли? Бляха, ну я тебя чуть-чуть шмальнул, -чуть извини. Ну я не знаю, почему тут уже беспорядок навел. Блин, капец. Уже опозорился. Даже свечку зажечь не, не могу. Но она тоже, в принципе, не может, это странно. Да зажигит, все, пошла туда, мак. Давай выпьем вина. Так. А мы пиво, кстати, тогда. Я сам с собой их Подними. Блин, управление, конечно, ужасное. Как можно такое придумать, как было. Не, ну это как в симуляторе этого э -э хирурга, там еще хуже. Там еще надо операцию делать и не убить человека. Но ну, а тут тоже почти так же, кстати. А тебе не надо? Ну ладно, надо. себе налью. Картошка надо посолить. ты мне поможешь. А ты что будешь сидеть вот так вот, сложа руки такая довольная. А я буду солить, конечно. <gra2000> <manipulatingOMANCIO> блин. А где картошка? Заказать надо? Где картошка? А, вон он валяется в ведре. Я уже все поронял, уже картошка, блин, перевернулась. Да, бляха. Сейчас возьми картошку, ну ведро сраное, ну дай. Да пошел ты в жопу со своей картошкой не время выходит в смысле ай блин нет картошки все извини мать закончилось да блин да где соль это это соль подожди а как а как я определю мы это не соль мы это так <свы> а вот это соль ну главное чтобы это была соль правильно случайно не перепутал солью там может быть перец я посолил. Тебе по посолить. Ну сейчас поссоримся тогда. Ну конечно, а как иначе? А поперчить теперь, смотри. А все валяется на полу. Иди поднимай, я не буду. Там на полу все валяется. Пиво, нет! Бляха, и все протекает, блин. Что творится? то уйдите со своими пироженками. Бляха, поперчить надо тебе мясо. Все, поперчил, на, сама перчить. В Возьми морову, когда ползает. Блин. Ладно. Кетчуп. А там ничего, что на полу все валяется. Как нормально, да? Да, иди нахер со своим вином. Не надо кетчуп. Блин. что за ковно? Кетчуп мне. то что ты сделал? Что у тебя с рукой? чем мы за руку играем, что ли? У нас нету человека. Бляха, тебя сейчас поперчу. Тебе надо в кружку налить, нет? Ладно. А, возьми, что? Серьезно, йод покормить Ты вообще не умеешь двигаться или что? Ты вообще инвалид что ли? Я с кем вообще тут свидание провожу? Она вообще походу не умеет ничего, не ест ничего, наешь. Она с закрытым ртом ест нормально. Ладно. А что это? Возможно, поцелочек. На первом же свидании. Вот это да. А что потом будет? Уже нормальный, настоящий, да? Так, три звезды, 1 тысяч. Это что, я тоже Должен ты 1 тысяч? Ни хрена себе. Это не охренело? А что это выбрать? А, я типа все выполнила Молодец. А, ну Ничего себе. Да, Ферли, иди нахрен. У меня тут уже есть девушки иди в жопу все нормально, кстати, нормально, уже сразу так на первом свидании же. Так, что? вот и теперь заказы появились. Теперь можно уже самому выбирать, они а не то, что она захотела. Надо кое-что заказать. Пивасик? Что, бухать будем? Не, ну вино, по-моему, лучше было. Чуть -чуть. Окей, возьмем. Тебе налить, да? Не, ну блин, конечно, управление говно, но все равно я постараюсь их налить давай давай наливаем это точно пиво это, это кола по моему первая бутылка налита а мне тоже надо налить да себе? Ну, правильно я тоже буду пить что это справедливо должно быть все нафиг пошло отсюда я не буду больше пить мне хватит рюмочки меню очень интересные блюда пицца и картошка да действительно интересные блюда а может все таки закажем гамбургер помидорчик нормальный Хотя полезная еда будет. Так, положить тебе, да? Бляха, ну что за управление, ну... Та она все уже рассыпалась, смысле? На, ешь. Нет, не хочет, кривляется. Она а хрена тебе е ⁇ т. Ты все равно не съешь. Я, сейчас, я знаю, тебе придется кормить, как маленькую блин На, ешь. В руку бери и ешь. Странная какая-то баба. Зачем я вообще пошел на это свидание? Я не понимаю. На сказал. Чего ты, бляха, на ладони? Даже не на ладони, а на. Ладно. Пускай пропустим этот момент. Так, а, вот, вот, они, кстати, светом отличаются. Например, э, вот э, так раз перец, он как бы темнее, а соль. Че я посыпал? Нормально, насыпь. На, бери в руки. Буду учить тебе хотя бы что-то делать, а то ну, родители не научили. Да что за говно? Ну. Что ты не знаешь? Наешь. Бери палочки и ешь в руки. Бляха, как мы с тобой жить-то будем, я не понимаю. Ты даже не не, не можешь есть. Как ты мне будешь борьбы готовить, а? Я не представляю тебе даже. Я буду за тебя все делать, ты будешь сидеть вот так вот. довольно такая. Ну конечно. Я посолил! А, не-не-не, поперчить надо. Не-не-не, посолить так раз я поперчил и не пил. Да по все готово я тебе могу руки посолить Вкусные руки будут то да в смысле ну солить Блях, в смысле что не так я посолил иди в жопу я не хочу все задание задания провалено так будет за провалено нафиг нож беру нафиг зарежу тебе надоело да возьми ты пиццу нафиг ты нож брал все улетело опять В смысле все нету у хавчика все улетело. Ты сама виновата мать ой-ой-ой-ой как? Ой, ой, ой, ой, бля. да бляха исчезла опять да ну ё мое. так ты давай пиццу бери а не кое-что другое не не не да ну я не могу взять пиццу да. себе ее под локти спрятала ты че? чё тогда дебилка ну в смысле ну как так она да, ну, все испоганила опять Капец, ну все просрал опять. Ну потому что она какая-то ненормальная. Ну что за говно, Блейк, блин. Не, нам такие семьи не нужны реально люди. Поднимись, на носом ешь. Все, ну я не могу, не успеваю я это сделать. Все, ты, с... а мне надо было вообще картошку посолить. Я вот дебил, ну уже после Я уже просрал, все равно. Не успею. Ну, сори, ну немножко, ну, ну чё ну чё дизлайк опять ставишь, ну чё, нормально же все, ну я почти все сделал, хорошо. Че, опять косую, да? Да давай нормально, что такое? Чего это было? <связать> такое. Ну на три звезды не хватило, то есть на три сердечка. Тут не звездочки, тут сердечко Ну, в принципе, еще пару свиданий можно сделать, третье, четвертое, а потом уже все хватит. А то я не выдержу просто, серьезно. кормить ее, блин. Поитесь. Ну что за бред? Ну. Так же нельзя делать. Давай выпим вина Ну конечно. это шампан. А, нет, нет, шампанское сейчас как Хотя я, в принципе, выпил бы, на самом деле. Новый год так раз. Я бы. Аккуратно, не урони, она очень дорогое. Французская. Чего? В смысле? куда я же сказал аккуратно бляка взял улетел мне сейчас деньги проираю просто мать ты что делаешь ты ну какая это ведьма. она взяла не блин вино улетела за нее реально на взглядом просто взяла и вино мне выкинула я а куда мне наливать подожди так я налил подожди что блях улетел я больно и все все я больше ничего делать не буду я буду беспорядок творить а зачем охренеть я все равно улетел отсюда нахрен все блин я уже время просираю но опять так давай вино быстренько заказывай. у вас есть время еще Быстрее! Вино мне давайте! Бля, хочу у меня рука красная стала! Не-не-не, вино выливается! Рядом у меня рука красная стала. Что, обжегся что ли? Вино горячее попалось. Надо холодное пить наоборот. Чё за... Ладно, все я налил. Все, пошло отсюда в жопу. Я все равно пить не буду. Так, свечку зажечь. Угу. Нет! Ладно, нормально все. все. Все под контролем. Ничего, ни, ничего не так. Ну как так? -то? Ну почему она неправильно все спавнится? Ну что за фигня? Ну. Так, ты давай спавнится, а потом уже ты. Вот. Теперь сейчас нормально все должно быть. Да, а то заспавнилось раньше времени. Все, выкинь. Так, э -э -э что это? Помидор и какие-то две палочки. Суши будем есть, да? А нет, сельдерей Ну, хотя бы на третьем свидании уже подумала о здоровом питании. Это уже жрет от нее гамбургеры, бляха, палочки свои пиццы. Сейчас хотя бы нормально поедим. По здоровому питанию. Хотя она все равно ничего есть не будет. Она просто сидит, улыбается, бляха. И больше ничего, пользы от нее нет никакой. Да что, разбилась опять? Та да уйдите нафиг, мне вообще-то надо взять и горчицу. Ой, то не горчицу а... Перец. Хотя горчицу я бы сейчас бы ей намазал бы. Надоело. У тебя, у тебя как бы кофта горит, ты в курсе? Я вообще насрать, она не реагирует ни на что. Я могу ножом прыгнуть сейчас ничего ей не будет. На, на, что ты? На, и <с comments> вообще насрать, абсолютно. А что ты отворачиваешься? А на А давай на голову тебя насыплю. Так, покорми опять пиццы. И ну ты... Ну, реально тебя подожгу. Доела. Э, смотри. Гори, гори. Давай, я тебе сделаю сейчас. Хочешь? Брови сейчас ожигу нафиг. У тебя зрение плохое, ты меня не видишь. Сейчас сейчас все исправим. Ну, как-то Ладно, хватит, давай. Опять одно и то же, конечно. Да ты чё опять забагалось что ли? Смотри, видишь, забаглось. Ладно, пускай на руке будет. Мне как бы а э, куда упала Так, жри, я сказал. На, жри, быстро. Да я понял, что мне надо разогреть эту запеканку лечь. Да-да-да. Запеканка. так да куда ты ее выкинул? Что дебил, что ли? А ну-ка, а ну, а ну Сейчас мы. Сейчас подожди. Блин, какой угар. Просто. Ну -мо. Ладно. Сейчас мы реально провалим все задание. У меня опять. А как, а как ты? А я могу с другой стороны, да? Смог. Хотя я вообще так по-другому не так же нельзя было. О, шампанское, наконец Но она дорогое будет, конечно. Да не пиво, шампанское. А желательно два, если я про сродну, то давай два лучше. Все равно у меня деньги безграничны, у меня золотая карта. Пошел жопу, это для бомжей пиво. Мы пьем только шампанское. Открывай, давай, я тебя, тебя открою. О, о, смотри. Ей понравилось, да, просто офигенно. Но опять поцелуй воздушный, ну что такое. Одно и то же, каждый раз. Я шампанским облил, ты чё Ты же хотела шампанском покупаться? Вот тебе, прям искупал лицо все. Красиво. Так, 4 давай, финальная, четвертая, этой в этой серии. Так, что у нас тут? Ого, тут уже, блин, два. А чё у нас справа? А слева? Нет уже. А чё почему? Три от ней до хрена? Три свечки, я зажигать. Блин, время утекает быстрее, смотри. Ой, бляха, успеть надо еще. Я могу не успеть. Гамбургер уже, да? Все, зажег. Зажег. Все, выкинь. Okay. Так, гамбургер, давай гамбургер. Дабл чизбургер, дабл бигмах, дабл бигмах, давай. Так, а как я искарамлю-то? Он же рассыпется, наверное. О -о -о -о. это проблема, кстати, будет. <смех> гамбургер куда? Куда он улетел? <смех> Блин, а ну говно какое! Я понял, надо 10 гамбургеров да, Так, давай э -э, попробуем сверху сначала. <смех> ну, что за говно? Ну почему гамбургер такой плохой? Ну... Бля, хорошо, шам... еще вино выливается. Давай, самое ценное это котлетка. Можно в принципе остальное не есть, но котлетку надо взять. Все, все, я же говорю, котлетка это самое ценное. Можно вообще остальное не брать, нах. Э, что за мне? Подожди, что? Так, вино вино и пиво а пиа и вино же есть зачем я заказываю ладно я, я знаю себя лучше я два закажу потому что она уже вылилась как бы не понял чего бляха давай портвейник портвейник или что это а это пиво -мо -мо. пиво давай за заберем пиво хотя бы надо пиво забрать ну, пошел в жопу мне надо ее покормить, уже время уходит. Заказывай быстрее. Давай одну палочку бери. Все, жри, жри, давай быстрее. Да жри в смысле? Да жри, я сказал быстро. Все, нормально пожрала. Так, теперь что, вино налить надо? М -м, стакана дай мне. Убери, да уберись, я сказал. Ну, стакана дала. А шо ж творится то ну налю налил, хорошо теперь надо пивать пиватик сейчас закажем он уже улетел домой а реально это коньячок по ходу вот а вино зачем опять Да бери ты пиво ну ё-моё а, все, и уже не интересно на телефоне сидеть. Все понятно. Короче, мы из-за пошли все в жопу. Ну ч ⁇ я могу уже, в принципе, ничего не наливать, да, ты все равно уже на телефоне сидишь. Да что не так-то опять? Я налил, все хорошо. Иди ты в жопу. Сама наливай, что ты такая умная. Да ⁇ -мо ⁇ кетчуп, хотя бы ты не бросай меня. Всё, походу она... Да убери телефон, ты на свидание ко мне пришла а не... Сидеть в тиктоке Все, на тебе Что я положил? Налить? Налил и положил, все Что-то не такая недовольная а? Опять достал телефон Ну что за говно, ну На стейк жри Я тебя даже кетчупом помазал Она что-то вообще неблагодарная какая-то, сидит с телефон с ним так, это перец, перец, окей, вот это перец. Да ну, сейчас на телефон тебе насыплю. Бляха, сломать нахрен его. глаза. Бля, ну что за. Давай, коньячок И что, это Ром? А это Ром? О, так он дорогой, кстати. А реально Ром, да? Ч ⁇ Ром будешь бухать? Ой, вместе с... Это не-не-не. Да отпусти ты, ну да возьми, ай, в руки возьми, ну дебил. Но с Рома уже нету. Время-то тех то тихчёт, а быстро, почему? На тебе ром сама нальешь, я уже пошел следующий выполнять. Охренеть, а как я. Как я это все успею -то сделать? то ты чё мать? Мне вообще уже все, интерес пропал, и уже не нужен. Мне. На корелку быстрее, давай. Нет. Все, я просрал. Смотри, какая она недовольная. Все, мы походу расстаемся, я так понял. Ну, ни хрена себе, много хочет вообще, на самом деле. Время утекает быстро. Та, Та вино, ты меня и меня мешаешь. Та вино пошло в жопу, у меня вообще-то миссия провалится сейчас из за тебя. Бля, как горит! Да что не так? Я ее спалил уже. Ну, в принципе, ожидаемый ответ был. Не, давай еще раз. Я не хочу, нет. Приятного дня не будет. Она все испоганила, короче. Да видно, новости испортила. Вы видели, она мне мешала взять ее. Так нельзя делать. Да, по-моему, да, дорога. Это меня все опять испортишь, наверное. А, кстати, тут огнетушитель есть. Можно потушить и сейчас. Ты ему тебя сжечь тушитель уже не буду. Зачем мне на надо? Хочешь, я тебя сожгу сейчас? А почему нету? В смысле? Чего? <связать> Нет задание портится уже сразу. Нету нихрена, написано. Чего? Да пошел ты в жопу гамбургер, сраный. Мне главное как, хотя бы что-то принести, правильно? Не-не-не, иди в жопу, я не буду. Ты да я сказал, не хочу этого гамбургер жрать. Этот, бляха, полуфабрикат. Зачем да мне она надо? Да выкинь это все. Мне надо взять сейчас и покормить ее. Но на жаль помидора нету, мать, извини, нету почему-то написано крестик, нету. На, поджаренная булочка. Хочешь поджарить ее? Зарь. Ладно, я еще один закажу. Мне, мне, в принципе, не жалко. Я все равно богатый, походу, миллиардер. Потому что я не знаю, почему он до сих пор с ней. О! Поч Почти целый, мать, жри! Жри быстро, я сказал! Такого никогда больше не повторится, я тебе серьезно говорю. Это один раз в жизни я принес полностью целый. Э, со всеми э, ингредиентами гамбургер такого больше не будет я тебе серьезно говорю фу, ну, фу, ну, почему все портится опять пошел в жопу не не не не нет ну что творится ну серьезно я не понимаю то да что у тебя за бордель тут я не понимаю что у тебя на, на локте все э, гамбургеры лежит и что его жрать не будешь что ли давай я сожру ай бляха. Ладно. Да пошло ну, нахрен. Я сколько уже денег просрал? Есть счет. Э -э, бюджет мой. Я же, наверное, уже в минус 20 тысяч выхожу. Налил все. Чего? Как это все просто Просрало, в смысле? Я налил. Опять. Да ты угораешь надо мне Это будет сколько будет продолжаться, я не понимаю. Она, она, она, она надо мной издевается короче я налил ты чё я налил тебе серьезно говорю налил я все не выпендривайся больше спрятала телефон быстро я сказал Опять достал, он ну спрятал и достал Тебе что, нравится так делать, да? На На руки тебе, на все, помажу Так, а ну-ка, стейк Бляха, рука у меня сломалась Полностью уже Вот у нее перелом или что Может быть ему к травматологу сходить надо На, жри Ммм, блин Сворачивается Неблагодарная опять Скотина, блин Та да уйди ты отсюда, столь, мне не надо вот, вот так вот. А куда, а кого? Нет уж ничего. Ладно, я тебе, тебе не, ты не заслужила, короче. Я не успеваю, ты видишь, там вообще как быстро надо шустрым быть, а я медленный. Я не, меня не могу так делать. Все, сама будешь нагреть себе. остыла это твои проблемы. Да что сердечко опять разбилось? Нормально наполовину сделал, хорошо. Ну что? Нет у меня вариантов других. Ну, ну сердечко ну хватит хотя бы. А в прошлый раз она просто сказала такой, э -э -э -э -э -э! все, пошел жопу отсюда. Ну реально так и произошло. Она даже разговаривать не умеет. Какая-то немая, тупая, инвалидная баба. Ну серьезно, зачем я такую брал? О, слушай теперь, Какой санс. Ну, там вообще жесть будет, наверное, я не буду. Нет, там настолько будет проблематично. Нет, руку даже туда не ставь, я не впуду, все. А, что, личные сообщения? посмотрим, давай. Она мне будет написала что-то? Блэйк, привет, я пользуюсь блюндер. Ого, было очень круто. А, да? Минус 14, правда, что-то. Отлично провели время. Кстати, в одно и то же время, вы заметили, да? В 7 часов. Ну да, кстати. Соблазнение? Ну-ка, давай шутку сначала. Похоже, у меня случилось, что на тебя вести. Поддержать. Поддержу, конечно. нет чем я извиняться? От чего? Коне, конечно, я умею. Держи панами. Чего? Чего супер мне тоже? Неплохо. Блин, это странно у меня, конечно, сомвождение, конечно. Давай сменим тему. Да, все-таки еще рано. Ну, я так и понял, конечно, у нас только 4 свидания было. Это ч а, ⁇ не не не не не, не, не, не лучше начать поставим. Блин, все, хватит. Давай пожрем. керброд, пожрем, нормально. Давай пожрем. Все, в принципе, на этом, наверное, будем заканчивать. Ну, конечно, игрушка неплохая, но управление, конечно, новое, но это не... Ну, это во всех играх, наверное, таких. Не, но ну, все равно, если брать по жанру симулятор свидания, то это, наверное, лучше, потому что тут больше других нету хороших таких. Там есть старые, конечно, которые там непонятны, там нифига, там э, нету никакого сюжета. Там, да. Там... Э... Ну, это старый, потому что. Раньше там старые наоборот ценились. Сейчас, вот, например, этот. Потом через 10 лет будет какой-то еще современный модный. Не, ну здесь, наверное, все-таки будет разбиваться, правильно? Мы тут сначала были в обычном ресторане, потом будем уже в этом, да, в суши баре, потом уже пойдем, возможно, по ресторан найдем. Потом уже будет свадьба и там, и все, и нормально. И будем, наверное, уже медовый месяц праздновать, где-то уже в Майами. Неплохо, я так скажу если по сюжету брать это просто самая лучшая игра всем советую поиграть обязательно поиграйте. если хотите на свидание пойти обязательно сначала пройдите эту игру потому что если вы ее не прошли то будет вот так вот как у меня в предпоследнем разе вот так вот и у вас будет это лучше так не делать если вам видео понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте вступайте в дискорд сервер покупайте спонсорную подписку чтобы получить больше возможностей и поддержать меня и дать мне мотивацию Снимать видео чаще и качественные ссылки есть в описании под видео. Заходите, подписывайтесь. Я всем желаю удачи. Встретимся в следующих сериях. И всем пока-пока.